Здравствуйте, дорогие друзья! У нас с вами предновогоднее настроение, и э, сегодня я вам хочу продемонстрировать запись э, фрагментов нашего похода из солнечного берега в Святый Влас на праздник, где деткам, ну там даже от 5-4 лет до 18 фонд Добро вручал подарки. Вы увидите побережье, вы увидите город Святой Влас, вы увидите отель Макон Резиденс, где обосновался фонд Добро, вы увидите процедуру вручения подарков, содержимое этих подарков, ну и счастливые лица детей, дети беженцы из Украины. Приятного просмотра. Вот, друзья. Побережье Черного моря. Вдалеке видать город Святый Влас. Вот пляж. Пляж пустынный. Болгария. Скоро Новый год. Сегодня 30 декабря 2022 года. Вот на побережье отели. Тоже пустынные пустующие отели, редкие прохожие на пляже, но солнце греет, сегодня плюс 13 градусов. Вдалеке видно старый город Несебр, там рядышком его новая часть, ну а вот здесь вот город Солнечный берег. Некоторые думают, что картина похожа на апокалипсис, но нет. Это просто предновогодний солнечный берег, Болгария. Вот вода Черного моря у Святого Власа. Вода прозрачная, конечно, купающихся. Не видно температура воды по данным синоптиков плюс 10 ну, вообще-то есть любители искупаться в такой температуре воды но пока их не видно вот это один из пустырей города святой влас Нужно сказать, что эти пустыри сейчас достаточно быстро застраиваются Надеюсь, что уже в следующем году на этом месте будет строительство Вот здесь вот кафешка Называется Долян Чикалина от Доляна в Тигана. Все оборудовано. Вот даже туалет по одной лево. Здесь есть прилавочек. Продают. Вот люди отдыхают. Даже загорают при такой погоде. Хотя тут написано самообслуживание. Нас тут могут отслужить Наверное, можно было что-то заказать Но мы пока воздержимся Как-никак, но приближение Нового года Чувствуется Тепло Люди прогуливаются Скорее всего, это беженцы из Украины а вот здесь вот цветущие ноготки перед новым годом это ну, достаточно необычно для нас вот самокатик детский называется Max Sport. мы его отремонтировали не так давно не было одного из передних колес поставили пару это нам обошлось 10 лево на солнечном берегу лиза с удовольствием использует его в своих походах из солнечного берега в святой вас а также в и А вот это вот одна из строек, которая находится на бывшем пустыре. Еще буквально год назад или может быть два, здесь ничего не было. Пустыри-пустырь, пустырь, а вот видите строительство. А вот это один из крупных супермаркетов, которые находятся святом власе меркурий но здесь есть все и продукты и одежда и все остальное что нужно работает круглый год эта трасса из солнечного берега в святые Влас. вот здесь вот автобусная остановка проезд из Святого Власа в Солнечный берег стоит 2 лева примерно через полчаса каждые полчаса ходит автобус ну а в обычные дни в Солнечном берегу даже через 10-15 минут ехать недолго примерно минут десять а это вот уже святый влас на ну его начальная часть мы приближаемся к отелю макон Резиденс. здесь обосновался благотворительный фонд добро зайдем посмотрим что там сегодня сегодня же 30 декабря вот фасад макон Residence. офис туризма Ну там уже по всей видимости Планируется оборудование игрового компьютерного зала для украинских беженцев. Здесь есть табличка с надписью Работа Джобс. Может, здесь и трудоустраивает? Калитка Макон Резиденс открыта. И все идут куда-то туда вот здесь детская площадка здесь вот бассейн спортивный здесь такое место оборудование оборудованная даже под пикники вот там дальше место для костра а здесь жилые помещения и в принципе там есть зал для занятий танцами. Указатель на большой спортивный зал. Вон там. Вот здесь вот открытая летняя площадка. Зал, наверное, там повыше. Сегодня здесь как видно праздник здесь приглашенные дети ну, это для детей от 7 до 18 лет Нам нашей Лизе всего 5, поэтому на праздник ее не приглашали вот как здесь весело звучит музыка и детки Вокруг елки. Подходят к Деду Морозу и получают подарки. Вот здесь вот груши. А вот и Дед Мороз с подарками. Вот. И вот подарочки деткам а вот лиза с подарком что там внутри внутри там конфетки шоколадные в том числе ну потом посмотрим вот все идут с праздника счастливые с шапочками с подарками Вот и нам еще и игрушечки дали. Отлично. Становись, Лиза. Это фонд добро. Для детей праздник. Смотрим, какие же конфеты в нашем подарке Вот здесь вот чупа-чупс Тут какие-то шоколадки, киндер ну, Разные леденцы ага. Это мы оприходуем в свое время И еще нам тетя дала вот такой вот конструктор Ну, правда, он не для детей младше трех лет Но нам уже пять, поэтому... Вполне, вполне мы подходим. Ну вот, попали мы на праздник, получили подарки и будем идти домой. Ну вот, мы побывали на празднике в Макон Резиденц, который организовал добро для беженцев из украины получили подарки и идем домой к себе солнечный берег вот там вдалеке не себр мы движемся к берегу моря тут достаточно фешенебельный квартал вот такие здесь отели Вот такой закат солнца над городом Несеб. Красиво.